Сейчас я объясню, сейчас я хочу вам пояснить одну историю. Вот на том желтом слайде у нас было написано про нашего президента. И я хочу просто вам рассказать одну историю. Я ее нигде не обнародовала раньше, но вы знаете, просто сейчас пишут не весь что. И про нашего президента иногда ругают. Но я хочу вам рассказать такую мистическую историю. Там получилось так, что какое-то время назад, где-то это конец 90-х, начало 2000-х годов, я много работала с военными в МФ. И там получилось так, что в 2000 году был парад в Калининграде, в Достаточно такой презентабельный. У нас только-только пришел новый президент. И он приехал на этот парад в Калининград. И я была на этом приеме. Вот, и я вам хочу сказать, что когда я увидела Владимира Владимировича вот живьем, и меня там представили, мы немного пообщались, у меня как раз статья была большая по политическим прогнозам, и ему дали почитать, он прочитал, вот, нас представили, мы немного пообщались. Но, вы знаете, я, честно говоря, за застеснялась. Вот, потому что когда был Ельцин, то он был недоступен. А здесь пришел новый президент, а у него другой характер совсем. И я не знала, как себя вести. Вообще-то надо было попросить с ним сфотографироваться. Но от той встречи есть мои фотографии, которые я фотографирую. Вот рядом стоят все военные и фотоаппарат в моих руках. И, кстати, очень красивые такие фотографии Владимира Владимировича. Вот. И вот это свое впечатление хочу вам сказать, что он как человек обладает совершенно потрясающей харизмой. но совершенно потрясающей. Вот я даже вот вам перевести не могу. Вернее, как-то вот это описать очень сложно. А я в своей жизни таких вот великих личностей и святых, я их видела. У меня уже было общение. И вот я и поймала себя на мысли, что я, в принципе, такого не встречала. Думаю, а что в нем такого? Он тогда еще был такой худенький, не очень высокого роста, такой вот улыбчивый. Но, вы знаете, это вот что-то неописуемое, солнечная харизма. Я просто в голове так зафиксировала, ну, потом дальше прием, ту -ту -ту и так далее. И вот через некоторое время я поехала когда в Индию, то... Как раз к доктору Рау, и мы потом поехали к Бригу. Вся история там, чем дальше-то интереснее, что, ну, доктор Рау ждал дату. Ну, что, я могла то, дать только то, что я могла дать, ну, не более того. Вот, а потом мы поехали в Пури, где была вот эта история с передачей пророчества. С, и первая встреча Хари Кришна Даса. И вот уже в конце, когда нам уезжать оттуда, я собирала вещи. И у меня на кровати лежали фотографии. То есть, в принципе, я эти фотографии везла для доктора Рау. Но они же со мной ездили, и как бы я когда упаковывалась, отдельно лежит эта, ну, как сказать, стопка. И нас пришел провожать в номер Харьк Кришнадас. И он увидел эти фотографии. Говорит, а что это за фотографии? Я говорю, да вот у нас новый президент, вот, он говорит, можно посмотреть. И стал рассматривать эти фотографии, вот, и он, когда увидел президента, он говорит, а вот это кто? Я говорю, ну вот этот новый президент наш, он говорит, ну и как? А я говорю, да не знаю как, вот, только пришел. Вот, а он сказал, у него Авеша Ханумана, он у вас пришел надолго, и... Ну, сейчас его пока беречь надо, но со временем, ты имей в виду, что он имеет овешу ханумана, и никто с ним ничего не сделает. Я потом стала выяснять, что такое авеша. Авеша это когда какой-то личности, человеческой личности, даются полномочия. То есть это значит, что в... Кто-то отвлек. Давайте разберем гороскоп президента как-нибудь. Нет, гороскоп президента мы не будем разбирать. Вот. Во всяком случае, не сейчас это точно. Вот. Почему вам еще эту историю рассказываю? Мне звонят некоторые коллеги с Украины. Вот. и там задают вопросы, допустим, по авистийской, вот скажи там заключенный знак, что это будет обозначать, то-то, то-то. А если в Джотише вот то-то, то-то, я говорю, а зачем вам? Они говорят, да мы вычисляем, когда ваш президент умрет. Понимаете, я вот поэтому рассказываю вам эту историю, что наш президент не умрет. То есть мы, конечно, все смертные, но пока он не выполнит все свои задачи, так как у него есть Авеша, Авеша – это некоторые полномочия, это энергетическое такое, будем так говорить, даже не знаю, как сказать, харизма, вот ту харизму, которую я почувствовала, когда лично с ним общалась, которая его нашим судом, человеческим судить не надо вот это не нужно делать гороскоп президента рассматривать гороскоп страны можно рассматривать а гороскоп президента не надо вот и поэтому если кто-то знает кто такой хануман хануман он самое сильное существо в нашей вселенной поэтому как бы обмануть обхитрить там что-то такое с ним сделать невозможно причем я при этом такой же человек, как вы, иногда бывает, что злюсь на него, когда что-то медленное, никак, там еще чего-то. Но я всегда помню слова Хари Кришна Даса, что ну, не, не нам судить, мы не знаем всего. И вот, и вот эту вот историю я хотела вам рассказать, потому что нельзя... Какие-то вещи допускать, обсуждения, оскорбления, никогда И когда вы не знаете, кто перед вами, по большому счету, какого уровня человек. И писать про кого-то, тем более публично, что-либо позволять себе, не портите себе кара президента, вот это я историю хотела вам рассказать.